Вас приветствует корпорация здоровых, успешных и свободных людей. Добрый день, уважаемые новички! Мы сегодня с вами продолжаем знакомство с вашим рабочим кабинетом на главном сайте компании партнер компании Reflame. С вами на связи Лотникова Лёля. Что же мы еще видим на нашем на нашем, в нашем личном кабинете на главном сайте компании «Арифлейм»? Я бы очень хотела остановиться на таком э, моменте, на вот именно на вот этой линейке, это на линейке продукции, которую предоставляет компания Reflame всему миру. Вот зайдя, допустим, вот в этот раздел лицо, вы можете выбрать любую. Любое средство, которое вас интересует, и узнать о нем подробности. Допустим, вас интересуют на сегодняшний день вот, очищающие средства, какие предоставляет компания Reflame. Вот, смотрите, какие предоставляет компания Reflame очищающие средства. По каждому из них вы можете также узнать подробности. Допустим, как вы узнаете подробности? Кликаете на продукт, который вас интересует. Вы можете его положить в корзину. Вы можете о нем просто почитать описание, которое э, описание о продукте. Вы можете кликнуть на слово ⁇ Как пользоваться ⁇ узнать как пользоваться. Вы можете узнать ингредиенты, из каких они состоят. Вы можете все узнать об этом продукте. Все-все буквально. Вы также этим продуктом можете поделиться в любых социальных. В сетях, которые представляет сайт компании «Арифлейм». Вот так вы можете узнавать о продукте. Очень важно, сейчас мы перейдем, очень важно, что именно все продукты, которые представляет компания «Арифлейм», это продукты, которые запатентованные компанией «Арифлейм» и которые брендовые продукты. Хотела бы очень сильно остановиться на, таком, на такой линейке продуктов, как Wellness. Wellness это здоровый образ жизни. Не зря мы называется наш, не просто так называется наш интернет-проект Корпорация ЗУС, корпорация здоровых, успешных и свободных людей. Потому что мы для того, чтобы работать и быть здоровым, нужно, естественно, правильно питаться. И компания в этом нам помогает. Смотрите, когда вы будете говорить об этом продукте или, может быть, вы сами еще о нем ничего не знаете, вы заходите в этот раздел и <coughs> можете зайти в Wellness вопросы и ответы. Вы можете зайти и найти научно-экспертный центр Wellness где вот сейчас он подзагружается, потому что тут много информации, где очень много рассказывается подробно рассказывается, как создавался нас И, естественно, весь научный центр, весь научный всех научных работников тут о них рассказывают, какого качества. В общем, здесь вы все можете найти. И, естественно, сертификаты. Качество на продукцию компании Арифлейм. О производстве вы тоже здесь все найдете. Познакомитесь и с производством, и с и, к экспертами. И, естественно, подробности о питании. Все-все вы в этом разделе найдете о продукции Wellness. Это особо важно, потому что будут задавать вам очень много вопросов по этому разделу. Так, далее. Что же мы еще можем познакомиться на главном сайте компании «Арифлейм»? На главном сайте компании «Арифлейм», вернее, в вашем рабочем кабинете, вы будете также, вот у меня здесь очень много наименований, вернее, вот этих разделов информации, у вас будет сейчас поменьше, у вас будет пока, как у новичков, только стоять ваши личные баллы, объемная скидка и еще баллы лояльности. Вот, Здесь оно будет сразу отображаться, и вы на это обращаете внимание. Обязательно обратите на это внимание. Далее, последующее знакомство с нашим сайтом мы с вами познакомимся в другом ролике. А сейчас, если вопросы записывайте, пишите, я вам обязательно отвечу. С вами на связи была Лотникова Лёля.